Одиноким ли мы во Вселенной, если системы подобные, солнечные, а если есть, то есть ли там жизнь. Но такие системы были обнаружены в большом количестве, более двух тысяч. Но вопрос о жизни на планетах, которые вращаются вокруг звезд, пока еще не стоит. Так? А вот вопрос о том, есть ли жизнь на планетах, которые вращаются в нашей со собственной солнечной системе, этот вопрос довольно актуальный, так? и этот вопрос интересовал человечество уже столетия. столетие. Вы вспоминаете Джордана Бруно, который за свои мысли о множественности миров э, поплатился своей жизнью. И на одной из предыдущих лекций мы рассмотрели первые две планеты, Меркурий и Венера, и обнаружили, что эти планеты ну, чрезвычайно бесперспективны в плане поиска жизни, на Меркурии большая температура, отсутствие атмосферы. На Венере, наоборот, очень мощная температура, но за счет э, так называемого парникового эффекта там температура чудовищно большая, так что Венера отпадает как возможный кандидат. И вот следующий кандидат. Он более перспективный. Марс. Значит, почему Марс перспективный с точки зрения поиска жизни? Вот я вам рисую очень любопытный график. Здесь вот откладывается масса звезд, а масса звезд определяет светимость. Вот такой закон есть. Об астрофизике мы потом будем изучать. Пропорционально Энергия излучена пропорциональной массе в какой-то степени. То есть, значит, здесь растет светимость, энергия излучаемой звездой. Здесь расстояние планеты от своей родительской звезды. У нас интересуют случаи, когда масса Солнца, так? Uh, то есть единичка, вот эта штрихованная линия. Так? И вот подсчеты показывают, что в соотношении между массами или светимостью и радиусом, вот в виде такой голубой линии, это так называемая зона обитания. Что это означает? Что если планета попадает при определенной массе, ну, нас интересует опять-таки масса Солнца, попадает в эту зеленую зону, то, возможно, в условия на этой планеты аналогичной земной. То есть энергия, попадающая на планету, весьма комфортабельная, температура, соответствующая, близко к земной и так далее. Так вот, смотрите, ну естественно Земля попадает, я надеюсь, вы знаете, что на Земле есть жизнь, рядом располагается Венера, но все-таки не попала, и располагается Марс. Ну, эта картиночка, конечно, может чуть-чуть расшириваться, поэтому Марс, ну и Венера тоже, попадают в эту так называемую обитаемую зону. И поэтому сегодня мы попытаемся рассмотреть прежде всего Марс, так, поскольку, как вы чувствуете, другие планеты, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и так далее, они выходят за границы этой зоны, и маловероятно, что там есть жизнь. Но все-таки шансы есть. Например, у Меркурия есть спутник Титан, где есть вода, и Титан является одним из кандидатов на наличие жизни. Но возвращаемся к Марсу. Название, так, название Марс происходит из а, древней Вавилонии, это 4000 лет до нашей эры, и звезда именовала, планета именовалась так, звезда, которая гуляет. Но вы вспоминаете, Марс как двигается? В виде петель на небе. Помните, да? Есть прямое движение, есть обратное. То есть действительно планета гуляет. Но позднее греки назвали в честь Бога войны, поскольку цвет Марса красный, Арисом. Ну, а потом древние греки тоже назвали планету как Бога войны, но у них Бог войны был Марс. Вот откуда происходит наименование. Здесь я показываю изображение Марса, сделанное с 1659 года, когда телескопы еще были слабенькие. Видите, какая картинка не очень внятная. Скеппорелли уже получил картинку более внятную. И обратите внимание, что Скеппорелли вообще возбудил э, интерес к Марсу, поскольку он считал, что на Марсе есть каналы. На самом деле это ложное изображение. Так? Более точное изображение уже в 60-х годах Марса, никаких каналов нет. <coughs> Телескоп Хаббла, который вращается до сих пор по орбите, тоже никаких каналов не указывает. Но и это изображение, полученное с помощью спутника космического корабля марс Server Global в 2002 году, тоже никаких каналов не показывает. Космические миссии. Как ни странно, Марс для исследования почему-то очень неблагоприятная планета. Две трети космических кораблей, а их были десятки, так вот две трети космических кораблей не достигали, не решали свою задачу, или они приземлялись, ну, такое слово я скажу не при а приземлялись, и отказывала аппаратура. Или, скажем, при подлете что-то с кораблем случилось. Это не только наши отечественные, но и американские, европейские, российские, советские. Две трети пропадало. Это как бы э, какой-то бермудский треугольник, как у нас э, есть. Так? Ну, самый последний пример. вот Недавно, несколько лет тому назад, был запуск э, нашего космического корабля ⁇ Фобос-Грунт ⁇ не долетел, уже при вылете на орбиту он развалился. Поэтому не очень много космических кораблей, которые получили информацию о строении Марса, о его поверхности и так далее. И я бы хотел прежде всего отметить корабль Curiosity, ну по-английски с английского это перевод любопытство, любознательность. И, кстати, номинование этому космическому кораблю, так, который приземлился, так, да, были, было выбрано по конкурсу среди школьников. В Америке был объявлен конкурс, кто лучше назов, назовет корабль. И вот выиграли значит, школьники, которые предложили такое curiosity любопытство, любознательность для этого корабля. Он до сих пор дел, ä, <coughs> дает изображение. И эти изображения я буду в основном показывать в конце моей лекции. Так, вот точка, куда он приземлился. И этот марсоход проделал путь до настоящего времени в 20 километров. И продолжает двигаться и делать изображения, которые посылаются на Землю. Следующий корабль. И снимки этого корабля тоже буду давать вам. Апатюнити. Тоже странное немножко номинование. Предыдущие все космические корабли именовались по именам ученых. Гюгенс, Галилей, Скиапарелли и так далее. А здесь этот корабль был поименован как Opportunity, переводится в «возможность». Так? И опять-таки название дано 9-летней девочкой из Сибири, так? которая участвовала в конкурсе. И этот корабль он прошел вот на октябрь месяц, он тоже продолжает исследовать, вот его путь, прошел аж 43 километра. Вот результаты этих двух кораблей в основном и лягут в основу моей лекции. Ну, начнем прежде всего с общих характеристик. Орбита Марса. Какие характерные интересные вещи? Ну, во-первых, орбита и э, плоскость суточного вращения, так, вот эта ось составляет 24 градуса. Это почти то же самое, что и составляет ось вращения Земли, так, с перпендикулярностью к плоскости 23,5 градуса. Почти такое же, да? Но у Марса очень большой эксцентрицитет 0,2. Поэтому расстояние в Афелии здесь вот 273 миллиона километров, а в Перигеле 182. То, что Марс <coughs> вращается суточно под углом, означает, что на Марсе есть смена погоды. Помните, почему у Земли есть смена погоды? Да потому что вращение Земли не перпендикулярно той плоскости, в которой вращается Земля вокруг Солнца. И поэтому смотрите, если вы берете вот такое положение, так, вот лучи Солнца попадают на Марс сюда, вот эта часть не освещается, Значит, в северной части будет север, так, а, а, на юге будет зима, вот эта шляпка такая. Вот потом через период, значит, годичный период 687 земных суток, то есть почти за два года Марс делает оборот. Так. Через четверть периода, значит, обращается уже к Солнцу, начинает обращаться вот эта шляпка, где лед и вода. Об этом тоже будем подробно говорить. Через некоторое время уже э, э, э, на севере будет зима, так? а на юге, где была шляпка, шляпка исчезла, она испарилась. Вода, которая есть, как предполагают ученые, значит, э, э, испарилась. Так? Вопрос в том, вот изменение погоды чем определяется? Углом наклона, как у Земли, или эксцентриситетом, где расстояние, вот видите, очень большое, разность 100 миллионов километров. Ответ такой. В отличие от Земли, изменение погоды диктуется вот этим эксцентриситетом. То есть изменением расстояния Марса до Солнца. Это вот некая особенность по сравнению с Землей. Но поскольку орбита Марса эллиптическая, орбита Земли тоже эллиптическая. Так, бывают моменты, когда Марс э, и Земля находятся на самом минимальном расстоянии. И тогда изображение Марса, так, это расстояние примерно 60 миллионов километров, изображение Марса очень хорошее, и вот в этот момент надо исследовать Земли и Марс. Так, а если Марс расположен <coughs> э, на большем расстоянии, то Марс, видите, выглядит небольшим таким пятнышком и конечно исследовать в наибольшем удалении Марс не имеет смысла. Так хорошо ну вернемся к погоде. Так. Вот я показываю вам изображение этих ледяных шляпок. Это вид, когда я смотрю, это космический снимок сделанный под юнити. смотрю перпендикулярно на северный полюс. Вы видите в зависимости от сезона сентябрь, январь, март, Площадь, занимаемая ледяным, ледяной шапкой, сильно изменяется. Если я на Марс смотрю вот под таким углом анфас, можно сказать, да, то видите, здесь шляпка, и здесь шляпка, которые в сентябре, как прошло лето, изменили свои а, а, размеры. Ну и это вот а, тоже снимок, где остался еще нерастопленный лед, вода, газы. Это снимок тоже настоящий научный, а не рисунок. Атмосфера. У Марса есть атмосфера, в отличие от Меркурия. Это хорошее обстоятельство. Если атмосферы нет, то ставить вопросы о наличии жизни уже проблематично. Так? Атмосфера есть. А, а, а, о чем это свидетельствует? Вот, видите, полосочка такая вдоль диска. Это тоже снимок, сделанный из космического аппарата. Для сравнения привожу а, лимб для Луны. У Луны нет атмосферы, вы видите абсолютно черное тело без всякого перехода. Так, толщина атмосферы примерно 110 километров, так? и масса ну, э, примерно в 100 раз <coughs> меньше, чем масса э, Земли. Так? Но вопрос стоит о том, что атмосфера есть, но она очень слабенькая, и поэтому вопрос возникает в том, а почему атмосфера такая слабая? Почему не такая, как, скажем, у Земли, или еще хуже, как у Венеры? Ну, здесь разные точки зрения, единого мнения нет. Значит, согласно первой гипотезе, атмосфера исчезла за счет интенсивного бомбардирования астероидами. Так. Во второй гипотезе считается, что атмосфера была, но звездный ветер, поток частиц, который идет от Солнца, как бы смел эту атмосферу. Так. И, наконец, э, ну, этот эффект довольно сильный, так, потому что... Э, у Марса нет большого магнитного поля. Магнитное поле — это некая защита от космических частиц. Вот у Земли есть магнитное поле, поэтому космические частицы напрямую на поверхность не попадают. Они заблуждаются в магнитно-силовых линиях, полярное сияние возникает и так далее. У Марса нет магнитного поля, поэтому этот звездный ветер действительно сметает частицы, и Марс теряет атмосферу. Так. Начинается с каприза. Сейчас, минуточку, ребят. Так, это мне не нравится. Так, ну давайте акулим путем пойдем. Третья причина. И она тоже, наверное, достаточно важная. Так, что ага. я об этом говорил на примере Меркурия. Многие частицы могут приобрести скорость больше второй космической. Если вторая космическая, то частица покидает поле тяготения и уходят в космос. Так? так вот, я рисую вам такую картиночку очень любопытную. Здесь значит скорость убегания, так? а здесь температура. И наложены планеты точками. Вот обратите внимание, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон. Их поле тяготения очень сильное, и поэтому эти планеты могут удерживать водород, самый легкий элемент, так, гели, даже пары воды, метан, аммиак и так, далее, и так далее. Но нас интересует Марс. Вот эта линия, так, вот Марс. Значит, Марс может удерживать кислород. Если кислород был, то он не улетучивался. Вследствие приобретения параболической скорости, азот, углекислый газ и так далее. Но поскольку вот эта линия очень близка к парам воды, камьяку э, э, э, и метану, то есть шансы, что и вода есть. Так? Поэтому Марс, еще раз повторяю, очень перспективный объект на предмет наличия жизни. Ну вот, А теперь я даю серию изображений Марса и вы попытайтесь найти разницу между изображением какой-то части Марса и аналогичным изображением на Земле. Ну, скажем, вот фотография по юнити пустыня в Марсе. Обратите внимание, небо желтое, а потому что много железа, а если есть кислород, это железо окисляется, ржавчина появляется, частицы этой ржавчины попадают в атмосферу, и цвет... Атмосфера Марса желтоватая. Вот пустыня в Наби, намибии, земной снимок. Я не вижу грандиозной разницы между этими двумя изображениями. Так. Дальше. Долина Мариневис. Очень интересная долина на Марсе. Так. Опять-таки, небо, видите, желтоватое. Так. Ну, аналогичная, скажем, долина в Нигере. Очень похожа за исключением цвета. Небо, так. У нас голубой на земле, здесь желтоватый. Так. Но эта долина Маринис вообще удивительное образование. Так. Вызывает очень много вопросов у ученых. На самом деле эта долина имеет большую протяженность, аж половиной тысячи километров. Ширина ее 200 километров, а глубина 11 километров достигает. Это какая-то рана на поверхности Марса. Причина появления этой раны никто не знает пока что. Но снимки получены буквально последние там, месяцы, или может быть от силу год назад. Так. Поверхность. Ну, вот здесь показаны холмы Колумбия. Название такое было дано. Ну и аналогичные типичное предгорье на Земле. Но никакой разницы, я смотрю, между. Ну, за исключением опять-таки цвета неба. Двигаемся дальше. Гора. Снимок другого спутника. Pathfinder. Так, Марсианская гора. Ну, горы в Аравийской пустыне, пожалуйста. Но есть небольшое отличие, что здесь э, э, вершинка срезана, так? а здесь более острая. Но так, в принципе, предгорье и э, там, и там. Очень-очень схожи. Вулканы. Вот знаменитый вулкан Монс, так, диаметр его чудовищный, 624 километра, а высота этого вулкана почти, вот Эверест имеет высоту почти 109 тысяч, высота этого вулкана, этой горы, в три раза больше. Ну я показываю аналогичный вулкан на Земле, это в Гавайях, вулкан Килаока, но вы видите, вот эта часть очень похожа на эту часть, то есть изображения практически э, такие же, как на Марсе и на Земле. Так. Реки. Вот я вам показываю снимок дельта реки Лена. Есть такая река в Аргентине. Так. Вот у нее дельта так, в виде такой. Кратер Холден. Можете сравнить. Конечно, здесь вот везде вода. Здесь воды нет. Но это остатки ру русла. Так. Э Тех рек, которые, возможно, были на Марсе. Следующим картинка. Бури. Вот Аппотюнити сфотографировал, он же гулял по Марсу, так, и настал момент, когда он смог сфотографировать полевую бурю на поверхности Марса. Аналогичные полевые бури на Земле, ну, например, в пустыне Сахара. Различий никакого нет. Ну, это, видим, последний снимок. Обрыв на Марсе. Так. Подобный обрыв в Турции. Никакого практически различия нет. И здесь отличие на Земле. Здесь растительность, здесь растительности нет. И второе отличие. Глубина здесь километры, а здесь несколько сотен метров. Таким образом, если вы хотите иметь представление... А поверхности Марса, ну, сделайте путешествие в какую-нибудь пустыню с предгорьями, так? И вы определенно будете иметь тот пейзаж, если бы вы оказались на поверхности Марса. Так что большого различия нет. Так, очень интересное явление, факт, обнаруженный с помощью космических кораблей, это наличие вот таких дыр. Э эти дыры имеют достаточно большую глубину – несколько сот метров. Ширина их э э тоже достаточно большая – 150 метров. И они настолько глубокие, что лучи Солнца не попадают в эти дыры. Это очень интересная обстоятельность. Таких дыр не очень много было открыто – 10. И э вообще некоторые ученые оптимисты считают, что в глубине этих дыр вообще возможно наличие какой-то жизни, пусть даже в примитивной форме, но все-таки наличие жизни предполагается. Так, Ну а теперь о воде. Я уже говорил, что вода – это один из главных признаков существования жизни. Для того, чтобы жизнь развивалась, нужен растворитель. Вода является хорошим растворителем. И поэтому, конечно, когда встает вопрос о жизни на Марсе, сразу выясняют, а есть ли вода или была ли вода на Марсе. Ну вот свидетельства говорят о том, что вода была. Вот, например, сним снимок поверхности Марса. Ну можно интерпретировать вот все эти э темные линии, как засохшие русла рек. Вот на этом снимке американцы вообще утверждают, что здесь идет процесс стекания воды, некто, некий такой э, водопад. Так? Это mm. тоже чрезвычайно интересно. Уже утверждает, что вода действительно есть, не в большом объеме, но вода на Марсе есть. Это оптимистический факт. Много воды в виде льда обнаружен в кратерах. Но ну, помните, я говорил на Луне воду тоже обнаружили, да, когда наблюдали кратеры, расположенные в северной или южной части. Тогда лучи Солнца идут и, и не попадают на дно кратера, и если там вода была, то она вода не испаряется за счет попадания лучей Солнца. Вот аналогичная вещь и до Марса. Вот это снимок кратера в северной части поверхности Марса. Так, сам кратер имеет диаметр 35 километров, и вокруг него вал, ну вероятно, происхождение ударное так, у этого кратера, вал высотой 300 метров. И вот если лучи солнца идут у вас слева, предположим, да, то они идут, не попадают во всяком случае в глубину этого кратера. И там обнаружена вода. Так что на Марсе вода или была в большом количестве, так, и потом стало ее меньше по ряду причин. Э, Но ну вот эта вода в основном концентрируется в полярных шапках. Так. Вот видите, э, вода, желтоватый цвет, это отсутствие практически воды а фиолетовый цвет и синий цвет – это содержание воды очень большое. Вот в такой проекции нарисована значит, картинка распределения воды на Марсе. Теперь я попытаюсь вам показать снимок, картиночку, как эволюционировал Марс со временем. Фильм занимает 2 минуты. И показано с момента рождения Марса, так, это примерно 4 миллиарда лет тому назад, так, по настоящее время. Что-то не хочет. Вот так, очередной каприз. Сейчас минуточку подождем. Ну ладно, двигаемся дальше. Вот изображение, ну, конечно, это теоретически полученные расчетами. Значит, история воды на Марсе. Здесь отложены даты в миллиардах лет. 4 миллиарда лет, когда Марс был молодой, площадь, занимая водой, была очень большая, почти что половина ну, вот этой поверхности, обращенной к нам. Через... Несколько миллионов лет, через 200 миллионов лет, так, в возрасте ну, от нашего момента 3,8 миллиарда лет, вы видите, площадь уже уменьшается. Еще более меньше площадь стала. Вообще площадь исчезает. И в настоящее время э, площадь, занимаемая водой, составляет малую часть. То есть вода есть, но Марс... Э, Эту воду, видимо, потерял в процессе эволюции. Но ну, возникает вопрос, конечно, так, почему вода была потеряна. Ну, одна из главных причин, одна из главных причин, так, это малая сила гравитации. Значит, если у вас малая сила гравитации, у вас атмосфера становится э, очень тонкой, давление моментально падает, так, и поэтому давление на водный океан становится очень маленьким, и процесс испарения воды убыстряется. Поэтому при эволюции э, Марса, который терял атмосферу, одновременно терял и э, воду, и в настоящее время, значит, воды на Марсе. Очень-очень мало. Другой интересный факт это спутники Марса. Их два. Фобос и Деймос, страх и ужас. Переводим. Значит, и наиболее интересный э, спутник Фобос. Он имеет вот такую какую-то конусовидную форму. Размеры 22 и 12 километров. Так. Как появились эти два спутника? Они вращаются по орбите в экваторе Марса и имеют прямое обращение. Так. Как они появились? Ну, разные точки зрения. Согласно одной точке зрения, что эти спутники просто захваченные астероиды, астероидов очень много в поясе между Марсом и Юпитером, но некоторые астероиды, случайно приближившись к Марсу, превратились в эти спутники. Но эта гипотеза не очень состоятельная, потому что э, в этом случае орбиты должны быть сильно вытянуты, а они круговые у этих. Так что эта гипотеза, видим, несостоятельна. Согласно второй точке зрения, произошло столкновение, когда Марс был молодой, столкновение с э, протопланетой. Протопланета — это еще не родившийся объект, не превращенный в планету. Так, ну тоже противоречие почему после удара образовалось два спутника, а не один. Ну и, наконец, наиболее типичная популярная точка зрения, что эти планеты образовались вместе с Марсом. Поэтому химсостав у них должен быть один и тот же. И так далее. Эти, ещё, эти спутники еще интересны тем, что они испытывают сильное приливное взаимодействие, а в результате этого взаимодействия возникает резонанс. То есть эти спутники вращаются вокруг Марса в соотношении один к одному. Период суточного обращения так, и период орбитального обращения совпадают, как у Луны. Поэтому эти спутники всегда обращены к Марсу одной и той же стороной. Вот это интересная особенность. Но еще особенность этих спутников заключается в том, что Фобос, например, при своем движении так, приближается к Марсу за каждый год на один метр. Если вы подсчитаете расстояние Фобуса э, до Марса так, и поделиваете вот на эту скорость, то получится через 30-50 миллионов лет этот спутник упадет на Землю. Вообще, этот спутник очень удивительный. Так. Не то, что у него только орбита меняется, так, уменьшается в размерах. Еще следующее обстоятельство. Когда подсчитали плотность этого спутника, обнаружили, что плотность у него чрезвычайно мала при его размерах. Вот таких так. а, оказалось очень мало, и поэтому некоторые ученые, в частности наш знаменитый астрофизик Шкловский, так, он предположил, что это искусственный спутник. И поэтому неудивительно, что на этот спутник советские, российские ученые планировали запустить космический аппарат, посадить его на а, этот спутник. Так. И решить вопрос, является ли он искусственным или нет. Ну, как я сказал, к сожалению, этот проект сорвался уже на первом этапе запуска. И пока что неизвестно, когда он будет реализован. Так, ну, у меня сегодня компьютер я мне нравится. Приходится вот так, в таком виде. Давайте, все равно хорошо видно, Да. Значит, будущие исследования. Но много говорят о том, что планируются проекты с человеком на борту для посадки на поверхность Марса. Я прошу вас к этому относиться весьма, весьма скептически. Никаких серьезных проектов, хотя много шума э, в прессе, никаких серьезных проектов на ближайшие десятилетия посещения Марса человеком э, не предполагаются. Так. Много причин. Во-первых, лететь нужно до Марса примерно 555 дней. Но это не проблема. Вообще-то есть космонавты, которые летали у нас в космосе по 300 с лишним дней. Но никто не знает, что при подлете к планете, к Марсу, за 555 дней не произойдут события какие? Столкновение с метеором, прохождение через радиационные пояса, и так далее, и так далее. И вообще биологи еще не знают, как поведет себя человек вот в таком периоде невесомости, так, в течение 555 лет. Но тем не менее разговоры о посещении Марса ведутся, объявлен конкурс о тех людях, которые предпочитают быть космонавтами или астронавтами. Ну вот, например, в США аж заявили 17 тысяч человек быть астронавтами. Так... В Китае 10 тысяч человек, Великобритания 4 тысячи, но по несколько человек из России есть, так, и из других стран. Но еще раз повторяю, это просто игра. На самом деле никаких серьезных проектов ученые не предполагают с человеком с посадкой. Мало того, планета Марс чрезвычайно не гостеприимная. Так? Если, скажем, человек окажется на поверхности Марса, то, не дай бог, у него произойдет незначительная э, разгерметизация скафандра. Моментально давление там маленькое, моментально кровь превратится в шарики человек, моментально умрет. Мало того, э, поскольку атмосфера Марса чрезвычайно э, тонкая, так? поэтому лучи э, Солнца, Радиация от Солнца очень велика, и человек даже от радиации солнечной может быстро скончаться. Это вот пару причин, другие причины я перечислять не буду, почему человечество воздерживается пока что посылкой человека на Марс. Но, по моим прикидкам, по обсуждениям в литературе, раньше 2030 года такого полета не будет. Возможно, вы застанете этот полет. Я сомневаюсь, что мне придется быть соучастником всего этого дела. Ну и, наконец, переходим к самому важному вопросу. Вода есть, атмосфера есть. Так? Есть ли какие-то свидетельства наличия жизни, ну хотя бы примитивной жизни? в виде моллюсков, там, бактерий и так, далее, и так далее. Так я хочу вам напомнить, что первыми поставили вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе, Гаус и отец и сын Литрова. Литров директор нашей обсерватории, вот его портрет. Я, по-моему, этот слайд показал, но я думаю, это будет полезно сейчас повторить его. Гаус предполагал, давайте выроем в Сибири большой круг. Марсиане, увидев такое искусственное образование, сделают вывод о том, что на Земле есть жизнь. Ну, что касается отца и сына Литрова, они предлагали другую вещь. Ну, в Сибири, естественно, этот круг существовать долго не будет, все равно зима снегом завалит, и марсиане ничего не увидят. Они предлагали сделать фигуру в виде треугольника уже, вырыть большой треугольник с большой глубиной, в Сахаре, наполнить его керосином, поджечь этот треугольник. Ну, фантазия, конечно, но, ну, простите, это 1810 год. Так, поджечь. И тогда марсиане увидят такой треугольник, надеясь на то, что они Пифагоры, знают, Пифагора знают, теорему Пифагора и так далее. Математика у них хотя бы на уровне греческой математики, так, и делают вывод о том, что на Земле есть жизнь. Это вот э, такое, так, такой первый аргумент, связанный с наличием их жизни. Но до запуска вот этих двух кораблей э, любопытство и возможность очень много обсуждали вот это изображение. Но очень похоже на изображение человека. Да? Некоторые более такие смелые люди даже пририсовали здесь, как это изображение человека выглядит и предполагали, что это знак со стороны марсиан, что они дали изображение человека, что они знают о наличии жизни. Но на самом деле все это сказка, так, более серьезные исследования когда мы приблизились к Марсу на очень малое расстояние, получили изображение. Так вот, это обычная гора. Так, это просто иллюзия такого изображения. Но оптимисты нашли изображение женского лица. Тоже это фикция на самом деле. На самом деле это стечение обстоятельств, комбинации высот, теней и так далее. И так, далее. Так, так что такое лицо. На самом деле никакого отношения к искусственному созданию изображения человека не имеет. Вот дальше я начинаю показывать картиночки и хочу вас предупредить. В прессе появляется чрезвычайно много разных картиночек с интерпретацией, что это создали марсиане, что на Марсе есть жизнь и так далее. И так далее. К этим всем к картинам, нужно относиться очень-очень серьезно. Прежде всего ищите источник этой картины. Так. Вот те картинки, которые я вам показываю, источником являются те фотографии, которые были получены apatunity Curiosity, представленные NASA для обсуждения, то есть эти картинки имеют. Достаточное такое обоснование. Это не придумано. Я одну картинку придумаю, вам покажу в конце. Так, поэтому к этим картинкам нужно относиться очень серьезно. Есть подозрение, что вообще американцы не все снимки еще выложили, сделанные curiosity и opportunity. Часть снимков или в стадии обработки, или, может быть, даже там получены какие-то чрезвычайно интересные результаты, но со временем все равно это будет раскрыто. Вот те картиночки, которые могут вызвать у некоторых усмешки, но они являются предметом научного обсуждения. Часть э, астрофизиков утверждают, что эти картинки действительно свидетельствуют того, что жизнь или есть, или была, так, и публикуется статья, и я заметил, что через некоторое время, через полгода, появляется статья, опровергающая это мнение. Так что вопрос здесь однозначно не решен. Но я вам все-таки ряд картинок покажу. Относитесь к ним, ну, как вы считаете нужным. Ну, например, полученное изображение к вот такой пирамиды. Очень похоже на пирамиду Хеопса. Угол 90 градусов, вот этот. Ну, трудно вообще это предположить, что это естественное образование. Поэтому оптимисты сразу начинают утверждать, что это создано древней цивилизацией, так, которая хотела показать, что на Марсе есть жизнь. Пожалуйста, не смейтесь. Сейчас еще более такие серьезные картиночки будут. Вот, наверное, плохо здесь видно. Так, все-таки я попробую увеличить. Хотя, может быть, я это зря делаю. Опять застрянем. Ну, вот здесь, видите, шар, а внизу его тень. Вот в увеличенном масштабе показан шар и его тень. Этот шар не находится на поверхности. Он как бы летает. Но американцы утверждают, что все-таки оптическая иллюзия. А часть ученых утверждает, что это на самом деле такое типа летательного аппарата. Так, хорошо. Вот интересное изображение. Но сразу наводит на мысль, что это изображение имеет искусственное происхождение. Да? Вот в малом масштабе, вот в крупном масштабе. Ну, когда проанализируют изображение, такое почти что сферическое, так, это метеор, упавший на поверхность Марса. Состоящий из железа и никеля. Хотя другие утверждают, что это искусственное происхождение. На поверхности массы обнаружили движущиеся объекты. Вот, например, здесь объект, он не разрешен. Фотографии сделаны с орбиты, не, с, не на поверхности, а с орбиты. Вы видите трек, который осуществил этот объект. Ну, сразу же пессимисты сказали, а, это результат того, что склон имеет угол наклона, и поэтому камень какой-то, его размер так, 20 метров, так естественно скатывается вниз. Но исследования показали, что угол наклона этой поверхности не очень большой. Вопрос. Или вот здесь движение вот этого камня или объекта, так вот он даже менял направление. Но для меня это не вызывает удивления, потому что на Земле... В долине смерти в Америке есть движущиеся камни. Совершенно плоская поверхность, так? а камни перемещаются, вот здесь один из камней показанный, вот рек, по поверхности. Причина неизвестна. Интересные обстоятельства. Хорошо. Дальше. Curiosity сфотографировал две. Это атмосфера. Не удивляйтесь, что она голубая. Это сделано специально, на самом деле она желтая, но чтобы выделить вот эти две точки, так, э -э сделали вот, ну, э -э с помощью фотошопа сделали цвет несколько другим. Вот две точки очень интересные, летающие в атмосфере Марса. Вот это сферическое образование вообще на поверхности, в предыдущем слайде, приподнято здесь на поверхности. Или вот. Curiosity, вот сразу видно сам аппарат. И вот этот аппарат, фотографируя поверхность Марса, вот обнаружил точку перемещающуюся. Что это такое? Думайте. Так, моя задача заинтересовать вас. Следующее очень интересное, плохо видно, изображение вот в этой части склона, так, обрыва. Смотрите, что-то похоже на паука или на краба. Так, видите? Это еще не все. Вот изображение креста. Ну, очень трудно предположить, что это естественное образование. Это напоминает кельтский крест. Вот это изображение подобного креста в Норвегии. Кельтский крест. Имеет ли он происхождение искусственное? Выясняйте, вы молодые, занимаетесь этим делом. Ну и ряд других снимков. Здесь уже связано с предполагаемыми животными, умершими или, может быть, окаменевшими. Так, Ящерица. Ну, очень похоже. Лапы, хвост, это морда. Ну, да, у вас я ящерицу <земную>, земную изобразил вот на этом правом снимке. Что это? Комбинация света и фигуры камней? Возможно, еще другой снимок. Грызун. но ну, я нашел изображение крысы, ну, похоже так, на изображение. Что это такое? Надо исследовать, дать окончательный ответ. Большинство, конечно, считает, что это игра света. Но есть оптимисты, серьезные ученые, в Аризонском университете я вот читал статью. В ряде других, которые утверждают, что это окаменевшая. Или вот та же самая крыса, которая убегает. Так, хорошо. Змея. Смотрите. Очень похоже на раковину. Вот это изображение. Окаменевшая раковина. Значит, жизнь была. Ракивана окаменела, и вот она выросла в этот камень, и изображение получено. Я долго думал, что это фейк, то есть фейк по-английски это значит выдумка, подделка и так далее, и так далее. Но нас опубликовала и исследуют. Ну, очень интересно, ну что это такое? Женское изображение, какое Изображение какого-то женского ну, скажем, колье или части колье, или пугаются, не знаю. Но, тем не менее, в НАСА это проведено, так, и этот слайд очень серьезно обсуждается. Ответа на многие слайды я дать не могу, потому что они появились буквально. Ну, а по последние снимки при, прислал где-то в октябре месяце. И вот они появились сейчас, после того, как архив раскрыли. Так что ответы будут через некоторое время. Может, на следующий год я буду читать аналогичную лекцию, я уже буду говорить <coughs> об окончательном мнении. Ну, и я к этому снимку отношусь очень скептически. Так, похоже, как бы эта парочка сидит на камне. Так, вот со спины мы рассматриваем эту парочку. Но ну, я серьезно не отношусь. Вот это более-менее серьезное так, изображение, вот, вырезанное здесь. Очень похоже на некий скелет, превратившийся в мумию уже. Придавлен этот скелет был очень большой и тяжелый плитой. Это надо исследовать. Остатки динозавра. Вот этот снимок чисто научный. А вот это фейк, подделка. Я попытался найти источник среди снимков НАСА, э, Американского агентства космического. Этот снимок, и вот нет. Это кто-то из любителей, уфологов, внес этот снимок и начал на нем спекулировать. На самом деле это э, ерунда. А вот это реальное изображение. Вот здесь можете даже морду увидеть. Вот здесь... Э, Зубы оставшиеся, здесь позвонки остались и так далее. Так что, возможно, на Марсе была жизнь. Но самое серьезное, с моей точки зрения, это вот этот снимок. Это марсианский метеорит. Значит, <coughs> на Марсе, когда он был молодой, было много вулканических явлений. Мощные вулканы выбрасывали целые глыбы, они потом приобретали космическую, вторую космическую скорость, улетали. И вот 13 тысяч лет тому назад вот остаток э, от этой глыбы, некоторые говорят, что на самом деле это астероид, но неважно, так, э, попал в Антарктиду. И когда начали исследовать Антарктиду, сейчас вы знаете, Антарктиду исследуют очень усиленно, и там есть простите, наземные телескопы очень большого радиуса, целые проекты с помощью этих телескопов создаются. Так вот, там на поверхности, ну, вернее не на поверхности, а на достаточно большой глубине, был обнаружен вот такой астероид. Его химический состав практически идентичный химическому составу Марса а состав Марса и хим состав Земли отличаются. Так. так что сделан был вывод, что это марсианский. И когда начали исследовать э, вот этот образец, метеорит с Марса, с помощью электронной техники, электронного микроскопа, то обнаружили вот такие интересные образования. Так. Это трубчатое образование толщиной в сто раз меньше толщины человеческого волоса. Некоторые, но я все-таки подчеркиваю, не все ученые, считают, что это следы бактерии. Вот это очень серьезное обстоятельство. Так. По сравнению со всеми предыдущими, это очень серьезный аргумент. Так что о возможной жизни на, Марса, на Марсе, так, о ее существовании в прошлом, вопрос потихонечку решается положительно. Ну, здесь немножко мы отдохнем. Так, я привожу здесь фильм, видели, наверное, 12 ноября, фильм с участием Гурченко, ну, знаменитой комедии, да? Там в этой комедии э, выступал на вечере, посвященном Новому году, артист Филиппов. Он в качестве лектора выступал, так? И тема его лекции перед всей публикой, которая сидела за шампанским, там, за столами и так далее, пытался прочитать лекцию и в конце концов заключил. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе, науке это доподлинно неизвестно. Это, в общем-то, резюме всего моему докладу. Ну, чтобы завершить эту тему, связанную с Марсом, значит. Предполагаемый марсианин, он тоже задается вопросом, есть ли жизнь на Земле. И он отвечает, есть ли жизнь на Земле, нет ли жизни на Земле. В науке это доподлинно известно, есть жизнь, потому что земляне оставили много мусора. Но действительно, на поверхности Марса, остатки тех кораблей, которые неудачно приземлились, а вот теперь через некоторое время прекратит существование opportunity и curiosity, так тоже они останутся в качестве такого мусора, металлолома и так далее. Но это вот я в порядке шутки, чтобы немножко вас развлечь после часу лекции.